Данное Я видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня полезно. Трэг, а мне семечек, а мне. Доброе утро, ребятушечки. Я прогреваю свой мускул. А пока он прогревается, я вам покажу, как нужно делать кэш. Как делать колоссальную прибыль на кормилицах, на помоечках моих любимых. Как вы думаете, что в этих сумках? Даю вам 5 секунд на размышление. Верно, ребятушечки, правильно. Это находочки с помоечки. Копили мы их примерно месяц. Здесь ровно 30 сумок с находками из помойки, которые мы собирали целый месяц вместе с Димочкой в мусорных баках. А теперь настало время делать кэш и показывать вам прибыль. Сейчас мы вызвали грузовое такси в виде Лады Ларгус, куда мы это все загрузим, и поедем на рынок удельный, на барахолочку питерскую. По классике, у ребятки, прожимайте лайки, также. Прожимайте лайки еще раз. Подписывайтесь на канал, на этот лимитед контент. А пока едет такси, мы можем бегло осмотреть то, что в этих сумках. В принципе, все по классике. Здесь женские сумки, всякие ремни, вот плеточка. Дим, эту шплетку плетку хотели у нас купить. Надо ее отложить. Конечно, отложи. У нас купить хотели эту плетку, чтобы кого-то шлепать. А он вообще все про все забыл. Так, да. шапочка умбраю, Я вот эту вообще себе поставил. Короче, ребят, в этих сумках есть все, что угодно. Очень много различной одежды. Даже есть клеточка для попугая. Так, вот здесь, короче, разные шмотки, вот видите, тряпочки, там рюкзачок, здесь кастрюлька, обувка, это для собаки ошейник, трипер, ну, триммер в смысле, здесь рюкзачок, сумка, здесь курточки всякие, это плеенка, клеенка, мы на нее будем все барахло стелить, это наш э, стеллаж, это так, а здесь всякие трубки, вот это насос электрический машинный, Дима, ты чё, охерел? Это медный кабель. Это мои... А, ты это чё, б... ел? Да, ну. Как оно туда попало? А? В смысле, как оно туда попало? Это все, деду надо, это мои запчасти. Это мои запчасти. Кабель, вытяжка, это все с гаража. Это запчасти в гараж. Счетчик. датчики мои. Это все моё. Это гаража надо убирать обратно. Убирай обратно, убежала. ты чё? Да вчера... Я, так ты вчера... Хоть следи, блин. Я вчера другим занимался, мне похуй найти сумки, Давай забирай, ты чуть Мы мои вещи хотим... не продал, блин, по 10 рублей на рынке. Ты проверь, что остальное. Я сейчас все проверю, Дим. Так, дальше здесь обувка всякие шмотки. Видите, даже есть вот такие Nike. Air Force. А ой, то есть Air Monarch. Найки оригинальные, вообще неплохие. Кстати, как вам мои перчаточки с помоечки? Топовые. Так, дальше шматье, как обычно, все по классике. Фото, альбом. Помоечка дарит воспоминания. И очень сильно обувает. Здесь, кстати, очень много защитных стекол. И они все новые. Так, здесь всякие коробки, вот сундучок, охлаждение для ноутбука вот тут, вот. а это чего? Это комбайн. комбайн. Ну мы теперь получается комбайнеры. Дим. Вот ты меня размешнил. Расмешни... Короче, я без понятия, как мы это все продадим за один день, потому что очень много всего. Ну дальше все сами увидите, как у нас это дело пойдет. Главное место сейчас на рынке занять, потому что на часах сейчас часов уже, наверное, пол девятого, блин, а это поздно. На рынок надо ехать пораньше. Куча всяких проводов, порядок, даже есть электрочайники, колонки, по классике сапоги мини-кальянчик, утюжок для волос, да тут все, что хочешь есть, даже оригинальные лапти от бренда Левис или Левайс, не знаю, как правильно, но они дорогие, они стоят в магазине тысяч семь, ну а мы их продадим рублей за 150. черт его побрал, ну все, ребятки, ждем такси и едем на рынок. Дима. А ты уверен, что оно все влезет? Конечно, влезет, Здравствуйте. Да, сейчас все засунем. Сейчас засунем. Сейчас не засунем. Будет, наверное, опять бесплатно раздаваться. В случае не покупки товара, мы это обратно не повезем. Построим распродаж. Я рассчитываю на прибыль в районе 10 тысяч рублей. Моя ставка, что будет как минимум 1015. Даже, даже Пишите ваши варианты в комментариях, ребятки. Сколько мы заработаем? <режит> новая обувь, новая с помойки, новая. <режит> Попрошу, что новое. Обувь, новая, дамская. Китайская <режит> Улёбищная брана. Всё с помойки. <свёзд> <свёзд> да? Да. Чувствуешь? Вот он, настоящий товарный бизнес <свёзд> в России. <свёзд> бизнес без вложений. все с помойки. Мы открываем бабки, мы будем делать тапки, мы купим себе шпизнесс, мопим себе бабки, мы будем делать Apple ставки, на в точку местилась. А, под Тогда вызывайте такси. Сел. Ребят, но ну, такого вообще не было. Ларгус под завязочку, прям до потолка. Ну все, едем на рыночек. Поздний, проведет, спальные районы, слова, пощада. Эти районы, эти серые кварталы, эти. Белые дороги уготовили им карму Хоть никто не провинился, но все вместе пострадали Эти спальные районы, не знаю слову, пощада. Какой-то недель, верлыми прирель, пацаны приняли, отмаливают грехи. Вот они, орлы. Место занято, это уже хорошо. И мы ходили, там искали. Так потому что к своим подходить надо. Ну, ну так да. Ты тут свой уже, блин, а я тут редко бываю. Димочка, ребятки, бизнесмен. У него тут все схвачено. Уже. У него тут все свои друзья есть. Сюда, да, подальше тут. Да, да. Жесть, вот эта огромная куча образовалась просто за 30 секунд. Вот это? Молодец, ты спросил. Это? Вот, смотри. А, вот, наверное. Или только? Ага. Ну, вот. Сейчас было ваше здесь. Улетели по 40 рублей. Все, погнали, все. Занимаем место, выглядятки. Мы уже на рынке. Или тоже подключайся, Видишь. я караулю. Пусть он снимает. Че, тишами? Да. Вот сюда, вот сюда. блядь, а Вот так блядь, куда блядь. я не Так, ладно, погнали, Так, ну все несем сумочки на место заняли уже в принципе неплохое местечко кто-то из вас один останьтесь тут за вещами на мы на барахолочке посмотрите сколько тут товара продают очень много всего заняли место конечно не особо большое но в принципе пойдет вообще тяжело было место занять а нас тут уже облепили все покупать хотят я дала место. Да а успокойтесь, сказал. мы торгуем, мы фибиня. тут всегда. Всё, успокойтесь, фибиня. пожалуйста. Фибиня. Влад, зови фибиня. Влада, Кантепелич. А вот. Фибиня. Я больше ну тебе нормально. место это давать не буду. Тут все нормально, ваше. Не трогайте вещи. вещи. А я так все на чужое место, я за это место деньги плачу. И а да, да, да, День меня мы все. Да. Человек, я тут всегда торговал, вы помните. Да, что вот здесь. За да это место. Я ему сказал, Я ему стоял раньше. Раньше там. Это там, мое место. Вот человек торговал. Ну, Валя! Какое место? Валя, Я не берем. Пами, бери, здесь, ты ты там. Что за вреди, есть такое заболевание. Саша, больше ты в жизни здесь не станешь. Успокойтесь, не пожалуйста. Пожалуйста. Успокойтесь да, пожалуйста. Я тебя сказал, убирай нахуй. Успокойтесь, пожалуйста. Да. Все, да. все, все, да. все понятно. Не надо мне денег, я денег не беру. Помогайте мне, нахуй, помогайте делать. Мы все. вам этого товара дадим. Не, не надо, надо, надо мне товара. Раньше, давай, не липи, надо, вот нет товара, а, не да. все еф, еф. место, Влад, пофигу, Давай Нет, нет. Это мое место, я не знаю. Какое не мое? То, что значит моё. Влад, подвинь реально, блин. Сейчас, ну, что, я могу... Я в Ютубе выставил. Последний раз, сейчас, ты больше туда не Вы ага. да успокойтесь, пожалуйста, вы уже. Я сказала, нахуй не будешь сидеть торговать еще. Вы адекватны вообще? А они... Делается-то, блин, не нормально. А? Нет, Мы... все, делали, все делали, девочки молчат. Что ты говоришь? Да позовите администрацию. мы там там Так надо звать администрацию, она неадекватная. Она так с клиентами себя ведет. Всех расшугала, теперь... Положите, Все хорошо, Каша, больше ты не встанешь. Молодцы. Будешь вот там у девок вставать, если не встанешь. Девочки, Молодцы, а вы место, все. Это, вы что, адекватны? Бесполезно. Это общественное место. Иди сюда место, дайте им работать уже. Идите, торговать. Дима, есть комментарии? Мои, она уже два раза такое устраивала. Два раза. Физофриничка. Вам стала, сказали, перейдите туда. И там бы спокойно все торговали. вы сюда -то Ладно, я не отдаю. я а а а торгуйте знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не Я не Я не Я Я себя кем считаете здесь? Я место ему дала, не дала. Да -то. кто ты такая, чтобы давать здесь места? Ты что, купила, блядь, их что ли? Старуха не доебанная. Что смотришь на меня? Идите и, на место на свое. и все. Я, во-первых, доебана, а во-вторых... Во-вторых, вот а во там твое место, иди туда. Я это... Иди туда, говорю. Все хорошо. Ты не прищи, это не прищи. Я говорю, иди туда, раз. говорю. Это, это... ты не... Ты мне никто вообще здесь, батя, никто. Ты что, ты землю купила? Ты что вообще такая? Понимаешь, что это? Не понимаю. не, так, так, не понимаю. Не Иди к своей разводушке в лес. Таня, где Иди к своей разводушке, давай. Дим, стой, торгуй. Я пошел за сумками. Сейчас за сумками пошел я. Да, жесть. Ну, короче, как вы поняли, братва, бабушка что-то не захотела, чтобы мы туда встали. Начала нас выгонять, но в итоге, я думаю, у, него, у нее ничего не получится. Потому что мы уже место-то заняли, в принципе. Вот. Ну, это, конечно, жесть вообще. Там видите, что происходит на рынке? Вот даже бывает вообще вот драки происходят за места. Чувак, там тупо драка была, нас выгонять начали. Да. Ничего да. да ничего, там стоим в тупую. Нас уже люди облепили, у нас товар покупают, а бабка там соседняя нас выгонять хочет. Вообще капец, ну это несправедливо. Она ж тут тоже не хозяйка рынка, правильно? Для каждого тут выделено какое-то место, правильно? Почему она не имеет права нас выгонять? Тем более она уже себе заняла место. Ставь, стоп! Оплачивает оплачивается на я ворует? А потому что после такой торговли. Скажите 100 рублей. А, это Пустые сумки, оригинальные. от меня, тихий, Да, меня еще. Это палатка. хорошо. Двести. Ой, блядь! Ничего не продает, так все вещи ложим на место сейчас. Мы разложимся и будете все покупать. Чайник, положите на место, чайник. <решу> Нет, <Чайник. решу> ну правильно, сейчас да, его. Да. дайте разложиться. Положите сумочку, все на место. Веселье началось? Да. Да иди лучше сумки таскать. Да, да. Дим, на, Дим, вещи. Да, подожди, ты, не надо ничего давай. пока, давай сюда. сюда. Давайте Я сюда буду, пока. Я буду, Я буду здесь, больше ничего не носи, блядь. Сейчас это пусть разбираю. Блядь. Капец. Да, а, вы чего сейчас, конечно, не надо больше. Вы сами ничего найти не можете здесь. Все, больше не носи. Капец. Дим, ну мы себя так зарекомендовали уже все. Это у тебя видеокамера? Да. А я думал, сова. Правильно. Пусть люди смотрят в интернете. А Как у нас удельная работа. Да, да, да. Да тут уже воруют вовсю, Дим. Беги, забирай, там унесли уже ботинки. сюда, один. Так же, так, сарей, брюс, где где а, кто что унес товар оплачиваем Дайте потом да давайте вы позже Разложите там придете Остановились, пожалуйста, вы все тут порвали нахуй. Нам надо разложиться, блин. Разошлись, пожалуйста. Положите на место вещи. Так, дайте пройти. шторой закрыть. Шторой закрывай, Дим, все прячь. Так, подожди, все, ничего не продаем. Все. Дайте нам, пока разложиться нам надо, блин, 100 рублей. Положите, пожалуйста. Чайник. А? подходите попозже. Пожалуйста, остановитесь. Дай сдачу, Света. 100 рублей. Ой, капец. Пожалуйста, клеенку вытащивате, ближе клеенку вытащи. Все, не... Дим, говорит, что ничего не продаем. Ничего не продает, да все вещи ложим на место сейчас. Мы разложимся и будете все покупать. Да, попозже чай, подходите. Это за что? На. И вот это не 100 колонка. Да. Точно? 200 колонок. Проверяй сам, у меня никаких пауэрбанков, зарядов нет. Разошлись. Так, так. Ну, вот еще, давай. еще. Деньги даем, деньги даем. ]rophe. Не положите завес на не, не трогайте. Да Перековыряйте вы уже. Нет, Разошлись люди, можно разложиться. Ничего не продаем. Остановитесь, пожалуйста. Да. Сумку давайте сюда. Ничего не продаем, мужчина, все. Дайте нам разложиться. Потом подходите. потом не будет ничего. Будет, будет все. Уложили все на место и отошли. Непонятно, веселый. Ну вот все. Все. Все, давайте отойдем. Мы сейчас положим просто сумки. Да, надо ровно все разложить. Как нам торговать-то? На вещи в отдельную кучу, технику в отдельную. Мы нам положенные будете все выбирать. Как, как ты ее быстро заснул? Да, -да, -да, да, да наелась. она на людей орет постоянно. Здесь а хоть что там? Так, капец, блин, как пройти? Наташа. Спасибо вам, что да вы ее нет, это уходите, помогли. Это Зачем вам это надо? Дарод, да пусть а, это что? А? ты еще все оттаскаешь. Так я не знаю, что делать нам. Как нам уже уходить? Вон люди облепили, все покупают. Засуньте обратно, вот вытащили, все выронили. Так туфли засуньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Капец. А? Можно пройти? Нельзя. Нельзя? Как вообще тут подойти-то, блин? Не надо здесь, а вот это моё не трогаем. Я понял. А? Да. Да. Капец. Да сейчас тут все бесплатно заберут, Дим. А, Здорово, Привет. Помоечка кормит? Да, кормит. <свят> <свят> не то слово. <свят> Ск Сколько? Я не знаю. <свят> Что это вообще? 100 рублей. Вот, Диме. <свят> Молодой человек, вы где это все взяли? На помойке. Помойка дарит деньги? Вот и я так думаю. Помойка дарит денежки, ребятки. Кэш, прибыль. 50 рублей. Возьми, что ли? Да. да. А, ты, да я этом... Возьми, будешь носить. Блин, как нам нужно разложиться? Так не а чё ты, блин? Я хотел сейчас это раскладывать. Давай все. разложимся. Давай. А, а давай людей отгоним сейчас? А че? как? <свят> как? А? А Говорит, давай людей а отгоним, чтобы разложиться. А как? Крещи на них. А По чем это? Кастрюлю по Да сейчас они уйдут вы, блядь, Сейчас они уйдут, блядь, нахуй. Комбайн. Чё вы секундуете? нету кастрюлю. блядь. Кастрюлю. Вот. сейчас дай. А я За ботинки да. а, а, иди, сколько это было. Это Есть. 100 рублей. Рабочий? Да, рабочий. А, да. Положи. Дима, Дим, ну Дим, Дим, уже продал бы, блин. Как, да, остановитесь! Давай, блядь, как закрыть сейчас? Давай сгорем это сюда сейчас вот сюда. Нет, нет. Все, все, ничего не продаем. Все, давайте. Ребят, отойдите, пожалуйста. Мы хотим разложить все. Можете отойти? Вот, дальше туда. Все. Так. Закрывайте, да. Все, мы не расложились. еще. Сто рублей. 22. Все, на паузу. Чайник потом. у вас рабочий? Ой, я без понятия насчет а что, чайника. Мы не проверяли его. Не знаю. Ты проверял чайник? Да, рабочий. А я нет. Я не уверен. Собирайся Давайте. За кран. Можно взять? Да, берите. Но подождите сейчас. Ты да. кран за сотку отдал? Да. Возьми. Он не латунный. Латунный? Цинковый. Я снимаю, чтобы не украли ничего. Я по-моему отслеживать буду. На. Я дам рублей, чтобы... А, а? а. Да, я думаю, я отдам я вам сто рублей. А чайник вот. А где от него это? А вот тут. Вот это вот уже проблема. Не знаю, тут чайник купили, и подставку надо от него найти. Подставки-то нету, блин. Где ее теперь вот раздобыть-то? Слушайте, блин, я не знаю, как теперь мне ее искать. Давай, скажи, так, давайте. Дим, отдай 100 рублей человеку, потому что нам сейчас надо разложиться. Дай если я сейчас буду искать... Так 8, что отдавать-то это самое? Позже нет, подойдите, нет, мы его иду, отложим. вы, вы отложите. Хорошо. Отложите, да. А где он? Вы взяли да, его? Я, Все, у меня отложит, я... Да, подставку, я подставку Все, да, хорошо. Да. метр, метр. Мы ничего пока не продаем. Все, мы обиделись. Дим, давай вещи в одну кучу как-то. Это Можете отойти? А лыжный ботинок сколько стоит? Как, какой ботинок? Лыжный, Не Сто рублей. рублей. Я ему объясняю, что надо на 20 минут на морозе на зарядку ставить. Ну да, на ей подольше постоять, наверное. А можем делать такой ботинок еще один? Да вот я купил человек. Дим, вот это что ты притащил мокрым? Так, ботинок, где этот ботинок? Вот, вот, вот, вот, вот, нет, от него. Ой. Да. Я не знаю, где этот ботинок. Как тут что-то найти вообще? Мой кошмар пока нет не могу, я, я смотрю. Подробно, дим верни деньги так и, и п... ее купит другой человек нет я в принципе поговорю понятно она рабочая вы ее позаряжаете подолго и 20 минут заряжаться надо. Давай высаживать. еще две рублей. Такое плюс. Где тут ботинок-то был? Дим, ботинок лыжный, нигде не видишь. Видите, мы не успели разложиться и тут теперь крем что найдешь. Это сколько? Это 50. Ты в карманы такие, а то это сейчас. 300 то давай. Это, а что это, это, это, это, это, не, это не серебро. Но красивая штучка. 200. Дим, 200 дают. Да, да. да. Экран. Дима! Дима, Дима. Что? 200. Что? 200. 200. 200. 200. 200, я... 200, да. Короче, капец, мы, блин, не успели разложиться, а теперь мы не можем ничего нормально продавать. Все в куче свалили, нас облепили. А по сколько цены, какие говорите? 150 там. У, меня уже, ну, у тебя у меня тут уже продажи 300, пошли? Нормально. Сколько заработал? 300. Допустим. Да я пока в карман уже убрал. Хорошая ее помыть за 500 рублей. Ой, капец. Надеюсь попозже люди по уходят, Мы сможем блин. О подставку там кто-то искал Где мои каблуки нахуй Какие каблуки Ого Дай гляну Опасные это Это опасные каблуки В пах зарядить будет прекрасно А это в задний проход Если вставить, Все будет кайф Пятую точку <сíts> <сíts> так, надо вот это тоже вот отложить. Это пусть не упадет. Чайник нахуй надо найти. <сíts> <сíts> <сíts> да, да, да чайник А мы продали чайник. Ну продаем. Какая фирма? Редмонд. У вас Редмонд? Посмотрите, проверьте. Ставьте, проверьте там. там где-то свет у них же есть? Ну должна быть. Может тут еще чайник есть? Я не знаю. Проверьте лучше. Да, я название сейчас пойду Проверьте, да. Знаю, О, зарядки московские. Зарядочки для вейпов полетели. Зарядочки по 50 рублей. Товар с Москвы. Московский товар. Да. Вот вот. Может тут где-то, я не знаю. Вот это шторы топовые Какие тоже. 100 Клетка? рублей. Целая пока что. Да. Сумку никто не купил в итоге? А, тут же порвано. Понятно. Надо было за полтинник продать. Ее же зашить можно. Не знаю. Чайник. Да тут все, блин, пере... перемешалось уже. Искать надо подставку. Клетку. Еще за ноги. Хорошо. Хорошо. Студент! Кто? Кто? Дима! Что? Тебя зовут. Иди сюда. Это точно не работает, он старый. Ну как бы тот экран вроде целый, но он старый. Может и работает, не знаю. Ты лично, ты только по вещам бегаешь по моим. А я, я раньше сам в три утра Брат, приезжал. Ты, а ты пришел только что. Она, вот ты место. Да взял. не устраивайте и, срать и, здесь. И Будьте и адекватны. По, и ты мне по вещам и, бегаешь. Ко моим. Короче, Она начала хамить. Это ты устроил. устроил. Потом начала пакетой ну, ну, валять. Они раскупались. Ну, вот это начала это ты устроил. Мы не разложили. Вот это тут, вот Продается. 150. Целая она. Молнии работают. Чилишка моя. Да, я еще. знаю, я Филешко. просто держусь. Вот, моя удочка, дай сюда ее. Какой, Какой друг? друг я тебе? Работает Андрей. Удочка. Работает Сколько удочка, Влад? 10. Так, а ну-ка дай мне, это мое. Это мое, все. Сейчас отдам. Вот, держите. 150. Вот целый планшет, кому надо? С чехлом. Так, цена 300 рублей за планшет с чехлом. Ищи. Вот еще, наверное. Короче. А дайте ну, мне слабончик. Сейчас ну, с этой поговорят, с бабкой. Филипп, спроси тому у человека э, сумку. Выходите, Вы куда? Тут продавцы стоят. А можно вот прорваться? Что это вам это дать? Блестяще. Не подойти тут, мы тут стоим. Не трогайте, ничего. не трогайте. это спрашиваешь, что это? Это? Да. Комбайн. Да, да, 100 рублей. Я не знаю, я его не проверял. Я проверял, работает. 50. Они новые, 50 рублей. А там написано, наверное, там надо смотреть. Можете его достать, прикинуть. Дима, тебе там деньги за сумку отдавали? Да, да за которая на колесиках такая пока нет это привод страйбольный. стройбольный ну остатки точнее да где-то есть надо искать вот, зарядки. ага Сколько? так ну за все можно сотку они а новые сто рублей тоже сто рублей пятьдесят одно они новые. Это 50. Новая она. сейчас с стороны обойдут. Давай лучше да. Да, это пипец. Да. Блин, такой это... Трэш, это... Что да. А. Что а вот с него он сейчас обойдет. Это с... знакомый. За стекло? Не да. ага. воруем, оплачиваем, оплачиваем. Ага, спасибо. Оплачиваем, Здорово, ади. Привет. У нас тут, как всегда, все. Так, ну вообще очень быстро разбирают весь товар. Как всегда, все свалили, потому что в таких условиях просто нереально что-то разложить по полочкам. Ну, кстати, вот у тех, у кого по полочкам все лежат, у них вообще ничего не берут. А у нас зато, посмотрите, сколько людей очень, очень много. Мне кажется, это как-то связано, когда все лежит. Там вообще никто не туда, не туда не подходит. А зато вот тут свалка, и все как дома себя ощущают. Не трогай здесь мои вещи! Иди отсюда! Совсем столь обалдил! что обалдел. Это Александр, да? Ну, Александр очень харизматичный человек. Не будешь 350! вот вас! 350! 350! Молодец. Да типа. лучше запутается пор? на, порвал 100 рублей. Да, не, надо рвал. Василий. Не... Ну все это в банк это... пойдешь. Дай глянь. Это не в банк, это можно клеить, сколько ну, да. Обидно. Да Нет, в банк-то пойдет. Бери в два отдельных кармана, это не просто дарьешь сейчас. Да. Даю. Оп, ой да 20 рублей или 10 10 давайте да спасибо. Угу, пожалуйста так можно сюда не заходить вот о -о обойдите пожалуйста вот там так это за 100 да. я сказал. все спасибо дай мне, дай мне дай это пилочки для ногтей. Можно не только ногти пилить. Их тут где-то целый пакет. Вот. Много их здесь. 50 рублей две. Я в шоке. Я тоже. Тут переполох. Рыночный происходит. Товар с Москвой приехал просто. Ну из с помоечки московской. Подожди, мне товарищ 100 рублей Какие 100? Там вон еще сколько А вторая, вот вторая Вторая 200 рублей Нет, вот так 200 Не все Вот за все 200 Дима Что-то штанам плохо Походу Что-то они постарели Дим, зачем ты вот это взял? Как это продать? Надо было высушить, погладить. Для утюг сначала. Вот, BMW можно купить за 20 рублей. И вот так ходить. Да. Сумка 50. Так, да, помочь вам? Да, смотри. Ну, ага. Это блины, а ты два, пять, шесть. Угу. Еще. Двести пятьдесят. Вот ему. ему. Да нет, и Рэмок. Привет. Дим, дай полтинник. Нету полтинника. Мелочек. Нету? А Ах, тебе есть мелочь? Так дай сдачи кому-то. Да, но я сейчас полтинник Если бы не ты, то это дрововый багаж. Да, да, да. Что? А, эти? Все? Вот за всю сумку? Нет, сумку уже тебе оплатили. А, Кроссовки. А, а делаю 200. Нет, давай 100 рублей демократичных. Это сколько стоит? Это чуть намокло. Где? 50 рублей. 50 тоже дай ко мне ее нахуй, за 50 рублей я ее сам заберу. Дай-ка мне ее. Да, сам одевай, сам одевай. За 50 рублей сам забираю. За это монофоль. А? Забирай. Перевод, а мелочи нет? Стирай. Да, вот ему переведите. Это обнал у нас человек так ну ребят как вы видите тут блин все разлетается как пирожки на базаре ну потому что мы реально на базаре вот и все разлетается все потому что неплохие находочки с помоечки вот даже штаны мокрые вот это вот как это продавать-то они ж... Надо было сушить, Дима. И гладить. И гладить. отпаривать. И в химчистку надо было сдать да. перед продажей. Ты вообще чем думал-то? Да. Дима, иди туда, ты че? Да, Дима. Да, я место не. Вот за, за эту хуйню нихуя не что? заплатил. Кто? А я не знаю, заплатил? Дим, платил я тебе? Да, да. За кран, обувь. Да, да, да, За кран платил и колонку. Только вот там как-то обходите. Я его знаю, его угу. Спасибо. Что это... я не такой. Все, а отлично. Тут видите, что происходит, блин. Какой переполох. Сумка нужна. Кидайте в сумку. Я за обувь плачу. Брат. А? 100 рублей за штаны? Или... Нет, это костюм. А, там штаны нашли от него? Есть штаны тут? Где-то были. А -а -а. Вот Хорошо, а -а -а. спасибо. Ищите штаны теперь. А, -а, -а. Если а -а -а. их... 100. А -а -а. Вообще новые. Только второй надо найти. 50. Это рабочая? Не знаю. Не проверяли. Зарядки нет. А Зарядка еще какая-то есть За 50 рублей продал. А есть выпить что-нибудь? Есть У меня все есть Вот эта тема Вот это сейчас будет Настроение хоть подымется А то тут надо срочно успокоиться А что, водочка? Да А закусочка? Найду. Есть, у меня все есть Мам, реально найдем что я понял, что водочка по крышечке. 30 рублей. Хорошо. Ой-ой-ой, белочка. Не, это не буду. У меня белая горячка, по-моему, будет. От белочка поймаю. Не, я не буду. Это белочка. Влад, метанол. Это метанол? Может быть метанол в ней. Это полено за 100 рублей. А. Нет, это опасное. Я боюсь помереть. Можно слепнуть на да, всю жизнь не Ну да, не хочу ослепнуть. Ага. Дим, спи. Пись... А помельче нет, мелочи нет. Дим, дай пол... 950 сдачу. Как пользовать эту? А? Как пользовать? Десятку может, да. Сколько? Мелочь, мелочь. Да, да, мелочь. Дайте мелочь. Искали, это, это ингалятор, он пар выделяет. Сюда куда-то он там двигатель, <связь> куда-то сюда, наверное, вода. Или я не знаю, короче. За 100 рублей берите, там что-то будет пар выходить. Не знаю, <связь> что это. <связь> короче, Дим, я что хочу сказать? Мне надо отойти покурить, и мне надо на рынок идти там снимать. То что давай. Так, ребят, ну я, короче, на рынке решил пройтись, что-нибудь ценное купить за копеечки, а по может, перепродать. Потому что вот здесь очень много электроники продают. И можно что-то купить за копейки и перепродать там на том же Авито или еще где. Вот, допустим, телефоны всякие. Но ну, это старый какой-то флай. Тут и антиквариатом можно закупиться тоже. Но я особо не разбираюсь. Вот какой-то севам. Часы, хрен его знает. Дорогие они или нет. Но я лучше что-то такое современней поищу. Представляете, вот так кошелек купить с бабками, если бы они здесь были. Блин, за 50 рублей купить кошелек, в котором тысяч пять бы лежало. Вот это был бы балдеж. О, нифига. Samsung какой. На 128 гигов. Модель sm а920F DS. Нифига так. Это какой-то современный, блин. А, блин, ну тут экран бит. Честно, почем продаю. Ну, в принципе, я бы и такой взял. Это современный, блин, со сканером отпечатка пальца. А почем? 2000 20? Блин. А за полторы, нет? Давай. Нормально. За полторы тысячи, ребят. Как думаете, стоит брать, нет? Я думаю, да. Беру. я беру. Сосунг вот этот под восстановление. Тут экран поменять и продать можно будет за нормальные бабки. Держите. Все, вот. Ага, спасибо. И вам спасибо. Проверяли, работает? Да, я даже не проверял. Понял. Ну, короче, его даже не проверяли. Ну надеюсь, заработает. Попозже попытаюсь зарядить, включить. Может хотя бы картинка будет. Ну, экран под замену. Ну, балдеж. Неплохая покупка. Посмотрим, что будет дальше. Вот конкретная модель телефона памяти 128 гигабайт, даже наклейка эта сохранилась, это прям офигенно. В целом телефон очень красивый, мне реально нравится, хотя я фанат айфонов, но вот андроид вот этот вот именно Samsung за полторы тысячи рублей. Мне прям нравится его внешний вид И еще чего сразу не заметил У телефона задняя крышка отклеивается Почему-то Но сейчас буду его пробовать включать Я его поставил на зарядку Он стоял где-то минут 20 Samsung Galaxy A9 Смотрите, Powered by Android Но то, что экран у него работает Это прям шикарно Что-то не включается Пытаюсь еще раз включить Чисто вибрации и все, никаких ответов очень обидно, ребят. Но на самом деле до этого я его включал, он работал. В телефоне там очень много разных фотографий. Даже в Сбербанке есть приложение. Очень много смс-ок. В общем, очень дохрена всего. Там даже есть фотки паспорта. Я хотел вам все это показать, но он почему-то именно сейчас не хочет включаться. Но он работает. Скорее всего, он... Работает через раз все из-за битого экрана, короче попытаюсь его продать на запчасти, купил я его за полторы тысячи, ну а продам я думаю тысячи за три с половиной как минимум, то есть уже полторы тысячи рублей я на нем точно заработаю. А вообще задумываюсь может мне его себе оставить, экран этот куплю, сам поменяю, буду пользоваться, будет как второй телефон. И, кстати, я понял, почему задняя крышка отклеивается. Потому что аккумулятор сдулся. То есть, помимо того, что в телефоне нужно менять экран, в нем еще нужно менять аккумулятор. Что как бы затратно. Поэтому я его продам на запчасти тысячи за три с половиной. Точно. Нормально. Барахолочка дарит прибыль. А лот был куплен довольно-таки интересный. блин, Очень нравится. Охренеть, ребят, зацените, что тут продают, даже эти снаряды, каски всякие военные, приклады, эти обоймы, да ну нафиг, гранаты какие-то, охренеть, тупо граната, ребят, вот это жесть, это же взрывоопасно, охренеть, и тут вот тоже всякие штуки, капец, рынок огромный, тут можно много чего взять интересного но ну, может сейчас iPhone какой-то найдем пошли вот туда вот там вот тут вот тоже можно что-то выхватить ништяки какие-то о всякие планшеты телефоны есть современное что-то не вот это старые блин оперативочку бы дидер четвертую бы найти купить за 100 рублей планочку гигов на 16 опа да ну нафиг, ч а, ⁇ Так это макеты, это не настоящий Huawei. Я подумал, что это вообще новые телефоны. Но это не настоящие они. Все только, блин, не продают. О, охренеть, у меня был такой, смотрите. Бам, кнопочка нажимается, и он раскладывается. Топовая Nokia когда-то была. Это, блин, ценное бы найти. Еще какой-нибудь Samsung, айфончик бы купить. Я бы даже не отказался от какой-то обуви брендовой. Там Гуччи, Louis Витон. За 100 рублей бы купить. Сколько всего, капец. О, распродажа труселей. Трусики, богатырские. А почем богатырские вот эти? Богатырские бы. Вот эти дедюняди, ребятки. Вот эти богатырские для моего богатыря. А это 48 размер, да, написано? На вас, да. Так, вот две пары мини богатырских. И вот пару вот такую. Потому что у деда там проблемы, ему надо вот стопроцентный хлопок, чтобы был. И именно с Узбекистана, чтобы были. О, балдеж. Я дома, ребят, вот снимаю богатырские. И хочу вам показать, что с ними случилось после недели носки. Ну, вот такая вот проблема. Так что не справились они с моим богатырским междубулочным отделом. Где одноразки? Вон, это. Я вчера одну такую же нашел, зелененькую. Не, ну мы эти одноразки бесплатно, блин, достаем с помоечки. А по чем вот это? Это по 20. По 20 рублей? Двадцать рублей одноразочка. Но мы продаем по 30. Ну, можем и по 20, если кто-то скидочку попросит в Ребетке. Так что имейте в виду. Почем колонка? Не, не Да я куплю сейчас у тебя за 100 рублей. Не, не ну, тогда я заберу сам. Забрал нафиг у него эту колонку. Пошел он в жопу. Музыку тут слушает. Я сейчас тебе верну, блядь. На, собирай. Купил что а? нибудь да. да. Хотите офигеть? Сейчас будете думать, за сколько взял. Кое-что ну, все-таки ну, я урвал. Ну, это нормально. Самсунг. Ну, как Коса. думаете? Нет. 500. 200. К сожалению, полторы тысячи. Но тоже нормально все равно, тоже нормально. Нормально. Норм. Думаю, да, продам. Думаю, я его вообще восстановлю. Но пока мы тут по рынку ходили, что-то ценное высматривали на перепродажу, товара у нас тут поубавилось. Надо, кстати, посмотреть, сколько мы заработали. Вот пацаны уже мелочь складывают в такую вот штучку. Сейчас уже почти 12 часов дня. А сюда мы приехали часов где-то девять. Так, 10, 11, 12. Так, за 3 часа надо сейчас посчитать, сколько Подожди, мы заработали. Э, да там я считал 8 тысяч. 8 тысяч? Да. 8 с чем-то. Короче, за 3 часа, ребят, сколько мы тут стоим, 8 косарей уже заработали. Еще смотрите, сколько товара. Так что я думаю... Там под десяточку у нас будет. Все по 20 рублей. Давай до десятки вещь. доведем, а остальное оставим товарищем. Ну, до десятки, если ты будешь по 20 продавать, мы тут до вечера стоять что будем. Ты че? На Дима, мне перчатки. По полтиннику надо не дальше беру продавать. По полтиннику. мы уже стоим. По так полтиннику. смотри, сколько Это людей. Так они не готовы даже взять. Ну, го 20, надо 20, подготовить. 20 рублей. гонять, ёпты. Блин, вот ты мне скажи, ты ни разу не, не травился? Я вот смотрю, травился, травился, да. Жестко, нет? Ну, неделю, помню, лежал дома с температурой, дристал водой, там, блин, было я. дело. Поэтому сейчас у меня вот, ну, дочь уже 7 месяцев уже, и я уже не позволяю себе так, как раньше. Рисковать Да, вообще, уже да. стараюсь не рисковать, а то помереть не хочется. Не согласен, 9 Девять пятьсот? Да. Нифига себе, ну дай-ка. Может превьюшку, дай я превьюшку засниму. Давай, давай. Вообще кайф. Девять пятьсот за три часа, грубо говоря. Держи. За две недели, а не за три часа. Ну так-то да, недели. за две недели Где-то мы собирали это все Но так за три часа все продали почти И 30 мешков разлетелись по 20 рублей Так, ребят, ну мы, короче, 10 тысяч Заработали и уже будем уходить А весь товар Мы оставим вот этому человеку Который помог нам Место забронировать Да, Освободить да. его Мы тогда уходим и тебе все оставим Делает кэш Давай. Потом скажешь нам, сколько заработал. Хорошо? Если я не сдохнусь. Не помри. Он да. утеплись, чтоб не замерзнуть. Вон, да, сколько да, одежды да. тут у нас да, с помоечки. Девочки, Братуха, привет. привет. Как я рад видеть от души. Мы тоже сняли гараж и стали делать, как ты, как вы. Ребятки, ну все. Рыночный день у нас окончен. Мы уходим. Много товара вот, оставили человеку, чтобы он продавал, тоже денежек заработал. Заработали мы, сколько там, я говорил, 10 тысяч рублей. Вот. Вроде бы заработали В целом офигенно вот. Я думаю вам видосик должен был понравиться Мы старались это все подснять Но очень было сложно это все снимать Потому что вы видели сами Как на нас налетели Особенно с самого утра Что там блин, очень много вещей кстати поворовали Я по-моему буду по камере все отслеживать И вы кстати пишите в комментариях Если заметили на видео Что кто-то что-то взял и ушел И не заплатил вот, Так что спасибо за просмотр Прожимайте лайки И подписывайтесь на канал Следующая серия с барахолочкой Будет недельки так через 2-3 Помоечка кормит и дарит прибыль